Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики, с вами астролог Марина Скади. Подписывайтесь на мой канал, если зашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. Сегодня поговорим о новолунии 10 июля в 4.17 утра по киевскому времени в знаке Зодиака Рак. На физическом плане Луна является громадным материальным объектом, находящимся в непосредственной близости от Земли. Поэтому все люди ощущают смены ее фаз. Известно большое влияние лунных циклов на психику человека. И, в общем-то, дни новолуния, как и полнолуния, можно назвать переломными, кризисными. Важно понять, как использовать это время в свою пользу. Прежде чем перейти к теме, приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из ютуба. Заходите, подписывайтесь, буду рада вас видеть в моем телеграм-канале. Движение Луны вокруг Земли порождает лунные ритмы, основой которых является лунный месяц, длится около 29 дней. Это физическое влияние Луны приводит к регулярным отливам и приливам морей и океанов, а также в физических системах человека. Также лунные циклы оказывают большое влияние и на растительный мир, и, конечно же, на психику человека. Новолуние в Раке – Возвращает к истокам, к своим корням. У многих появляется повышенная привязанность к собственному дому, родителям, семье, детям. Этим знаком управляет Луна. И в ближайшие две недели после новолуния в Раке – идеальное время для восстановления разрушенных связей в энергетической системе своего рода. Это период эмоционального подъема тонкого восприятия и проницательности. На первый план выходит психическая составляющая личности человека. Если вы зашли в тупик и не знаете, что делать дальше, новолуние в раке поможет запустить процесс обновления и положительных трансформаций. Главное не бояться, довериться вселенной и начать жизнь с чистого листа. Это новолуние откроет всем новые перспективы, принесет благоприятные шансы и возможности. Усиливается творческое воображение. Многие люди обретают душевную гармонию, а благоприятный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы. Учтите также то, что в этот день период Луны без курса с 19:10 до 3-20 утра следующего дня. Вечером 10 июля постарайтесь контролировать темную сторону своей личности, чтобы не дать волю внутренним драконам, слабостям и порокам, которые есть у каждого. Так как в это время увеличивается вероятность совершить ошибку, за которую потом придется расплачиваться. Многие люди потворствуют своим недостаткам именно в период действия Луны без курса. Этот период лучше всего использовать для самоанализа. Наблюдение за собой, чтобы выявить свои недостатки и слабости. Впечатления от событий, произошедших вечером 10 июля, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому то, что происходит с вами и вокруг вас в этот период времени, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. Любые ссоры в период Луны без курса всегда откладывают отпечаток в душе и подсознании что со временем может служить причиной немотивированного разрыва или охлаждения отношений. Ну а в целом 10 июля – гармоничный день. Формируется соединение Марса и Венеры, что ведет к гармонизации отношений между партнерами и налаживанию обстановки в семье. Точный аспект 13 июля. Есть видео на эту тему, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Марс и Венера являются двигателем всего происходящего на Земле, так как сама планета Земля на небе находится между ними. ближайшие две недели наилучшее время для романтики, любви, взаимоотношений, а также для оформления официальных союзов. Удачные поездки, деловые командировки, сотрудничество с иностранцами, проекты, связанные с благотворительностью. Возможен неожиданный доход благодаря применению новых методов. Именно 10 июля, в сам день новолуния, лучше сбросить темп и провести этот день в уединении. Или в компании людей со схожими принципами и жизненными целями. Уважаемые дорогие зрители, у кого есть личные вопросы, кто хочет получить развернутый анализ своего гороскопа, записывайтесь на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Астрология поможет обойти проблему, определить характер событий, сроки, чем начнется и чем закончится ситуация, покажет, с какими сферами жизни связаны сложности или счастливые события. Зная особенности своего гороскопа, проще управлять своей жизнью. Соединение Луны и Солнца – это и есть новолуние. То есть Луна находится между Землей и Солнцем. Объединяясь солнечные и лунные принципы, заставляют всех нас задуматься о жизненном предназначении и духовной наполненности. Поскольку Луна символизирует Мать, а Солнце – Отца, то новолуние – прекрасный день, чтобы объединиться с семьей позвонить родителям, поговорить, сходить в гости. Это подходящее время, чтобы решить все сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с родными. Новолуние 10 июля произойдет в субботу. Это день Сатурна. Поэтому большинство идей и планов окажутся долгосрочными, жизнеспособными и достаточно логичными. Суббота – самый благоприятный день для отдыха и духовных практик. Как утверждают индийские и тибетские мудрецы, отдых в субботу продлевает жизнь. Новолуние 10 июля происходит в знаке Рак, напротив Козерога, которым управляет Сатурн. Поэтому у всех появится возможность начать многое с чистого листа. Но для этого придется расставить приоритеты, выделить главное, от чего-то отказаться в пользу важного и долгосрочного. Сатурн – планета кармы. Называют также эту планету вершителем судеб и хранителем времени. Как беспристрастный и холодный судья, Сатурн несет нам плоды нашей кармы, которую мы заслужили своими мыслями, действиями и поступками. Несмотря на всю свою суровость, благоприятное влияние Сатурна на природу человека выражается в справедливости, глубоких знаниях. Отзывчивости, мудрости, честности с 13 июля 2021 года по 12 февраля 2022 белая луна, светлая кармическая точка движется по Козерогу, что дает всем возможность получить благо от Сатурна. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, в котором я подробно об этом говорю. Ссылка в закрепленном комментарии. Сильный благостный Сатурн дарует благосостояние, удачу и долгую жизнь, если понимаешь и принимаешь условия этой планеты. Июльская новолуния открывает нам путь к гармонии, душевному спокойствию, красоте и любви. Ведь знак рака – плодовитый, интуитивный, эмоциональный, сохраняющий жизнь. Укрепляется физическое и психическое здоровье. Усиливается иммунитет, инстинкт самосохранения. Луна в раке в статусе управления. Поэтому в ближайшие две недели, до полнолуния 24 июля, нужно использовать максимально эффективно. Приложить максимум усилий для удовлетворения своих потребностей, гармонизации личных взаимоотношений и обретения душевного и физического комфорта. Отнеситесь серьезнее к вопросам здоровья рационального питания, режима труда и отдыха. Это пойдет на пользу вашему организму. Особенно ярко ощутят влияние новолуния 10 июля представители водных знаков Зодиака рак, скорпион и рыбы. В вашей жизни обязательно произойдут счастливые события в ближайшие две недели. Тельцам и девам везет не меньше, но прикладывать нужно больше усилий, чем представителям знаков стихии воды. Козероги встанут перед выбором. Видимо, придется уравновешивать дела семейные и социальные. Если есть возможность, возьмите отпуск на две недели и проведите время с родными и близкими. Козерогам с 13 июля открываются двери по всем направлениям. Посмотрите мое видео о транзите Белой Луны по вашему знаку. Ссылка в закрепленном комментарии. Некоторое напряжение испытывают овны и весы. Но при этом вам будут предоставлены все ресурсы, чтобы использовать потенциал этого новолуния с наибольшей выгодой и пользой. Некоторые препятствия могут возникать, но вы полны сил и энергии, поскольку новолуние в раке всех нас наделяет психической силой. Нейтральный период для близнецов, львов, стрельцов, водолеев. Вы вольны сделать свою жизнь такой, как вы желаете. Потому что у вас есть свобода выбора. Во всяком случае, в ближайшие две недели серьезных препятствий не будет. Ну и помощи в принципе тоже. Все зависит от вас. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Буду признательна за репост. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До новых встреч. До свидания.